Хочешь офигительного аниме-контента? Тогда заходи на канал Аниме Найм. У нас ты видишь отличные аниме-приколы, а также ты можешь зайти в описание и найти понравившиеся аниме. Видео выходит каждую среду и субботу. Заходи, тебе понравится. И здесь очень весело. Разобьем здесь лагерь лаборатории Кеды. Все наши мужчины тоже хорошо выглядят. И правда, так необычно видеть Юки Муру в плавках. Под летним солнцем бледная кожа Юкимуры прямо таки сияет. Да. Как будто он. Юкимура, ты слишком бледный. Похож на светоотражатель. От учеба порой так болит спина. Наверное, закажу массаж поясницы. Так, а у меня. М -м? Уже давно почему-то затекают плечи. Куда бы ни ходила, все безрезультатно. И правда, почему? Наверное, тяжелые. Тупноту! Если хочешь, могу еще дать. Конечно. Могу я поучаствовать в твоем приключении? Самое подходящее время обнажить силу Мурамасы, древнего проклятого клинка с Дальнего Востока. Давайте вместе убьем короля демонов, убийца зверей. Задолбал! Потому что оно с неба прямо мне в руки. Они обе вкусные. Но моё он съел немного быстрее. Вообще-то мою раньше на 0,02 секунды. Что ты сказала? Какой-то парень дал мне печенье. Не хотите? Моя девушка все равно их не равно их не ест. Мои ножки разболелись, аж ходить больно, кошмар, по-моему, кто-то перестарался. Никогда бы не подумала, что во время ходьбы так важны эти мышцы. Я теряю равновесие. Приятный запах. Это запах зверя, переполненного ликованием и счастьем. Все? Веселись. Это праздник, которого люди ждали тысячу лет. Да. Бывают же всякие. Он еще и плачет. Мы пришли. Да нет. Вот он. Мерзость! Поняла. Чидори утилизирует Токинаку Ханбе. Чидори, вернись, невредимый. В случае неудачи. Господин, если будет так, я займу ее место. Чидори, хоть в виде сомби вернись. Слезь напрыгивает на врага, однако их можно победить даже простой тыпинкой. Чего? Приготовься! Атомное рассечение! Мне нужно быстро провести инспекцию выставки. С юбками тоже все в норме. Вернусь, если решу снова проверить.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 Почему мне так приятно, что Гисан потрепал меня по голове? Словно отец. Мне как-то неловко, но не хочу его останавливать. Чего? Почему вы так надули щеки на Мы знаем, где скрывается Валентина. Идем, Хироши. Да кому ты нужен? Я с тобой не разговариваю. Хироши? Он начинает бесить. Ну, за твою прилежность я покажу тебе один из своих самых любимых фокусов.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 Нам тоже пора. Да. Ну, первому классу может и не придется ничего делать. Все будут до слез тронуты нашим выступлением. А ты в себе уверен? Впрочем, и мы не промах. Бредятина, полная колесица! Спасибо, что позволили Какао остаться с вами. Надеюсь, она не доставит вам хлопот. Конечно, я только рада, что она с нами. Ого, Шигура ведет себя как взрослая. Мы должны следовать ее примеру. Надеюсь, какао доставит вам слишком много проблем. А? Слишком много? Нет, Чокола, ты должна была сказать не слишком много. Ребятишки, технический отдел подарки вам принес. Ого, ничего себе! Противочудо-оружейные ионные пушки и новые рельсовые винтовки. Излучатель антиматерии. И мой крошка Люгер. Крошка-Люгер? Так зовут эту детку. Разве не прелесть? Точно! Студенческий совет. Я хотел быть в студенческом совете, чтобы сделать эту школу лучше. Вот почему я. Он вспомнил? Точно. Даже самая бесполезная жизнь имеет ценность. Даже такие люди, как они, все еще учатся в этой школе. Я должен что-то сделать. У меня много дел, так что и я ухожу. Кого это ты назвал бесполезным? Да ничего, полка ведь довольно высокая. Боже. А, я еще не обедал. Мы с Акихой собирались вместе поесть. Точно. Давайте его с нами. Я? С вами? Вот оно что. Значит, тебе замужние тоже по вкусу? Я имел в виду поесть с нами. Я вновь попробовала взяться за заготовку, и кухня вдруг превратилась в место неслыханной трагедии. Девушка не может показать такое парню ни за что на свете! <chops> Спасибо вам за помощь! Опять, Опять то же самое! Самая? Спасибо Один. вам большое. Можете делать со мной, что захотите. Но ну, почему ты королевский рыцарь? Стала дьявола-поклонницей. А ты ни разу не думала, что лучше бы человечество исчезло? Да я тебе башку оторву! В душе не кричала? Слишком до хрена раз. Будто без меня ты ноги не раздвигала. А это был прием из рестлинга. Госпожа, давайте поскорее расправимся с преступником. Я разорву его на своими когтями. Да слушай ты, я... Лучше признайся. Все в порядке. Я буду каждый день навещать тебя в темнице. Давай охренели! Уже решили, что будете заказывать. <звы> Выглядит вкусно, и это тоже. Что же из них свидание? Если не можете решить, могу предложить и наше фирменное убийственное блюдо. Убийственное? В натуре от кого хочешь, убьет. Хотя бы горизонтальный турник остался лучше, чем ничего. Значит, можно хотя бы поподтягиваться. Я умею только наклонные подтягивания. Выходит, нам остается только подтягивание. И бег по парку, верно? А, вспомнила. На всякий случай решила взять с собой. Эта книга может нам помочь! Зачем ты взяла с собой книгу в храм? Вот ваш серебряный белый чай. Как же долго! Да сколько можно заваривать чашку чая? Ена, не бей посетителей! Да, прости, буду питать! Дело не в этом! А в глаза! Может быть, их выколоть? Что. Что за. Молодняк любит выпендриваться силой. Нет-нет-нет-нет, я не об этом. Здесь что, нет законов? Есть. Закон простой. Побеждает сильнейший. Да уж, не верю. Зачем тебе наушника? Это просто ушной волосок. Повторяешь ее слова? А знаете, мне так не хватает ангела! Я бы так хотел увидеть его! Ааа, вряд ли я смогу помочь тебе! Но в это раз. Что? Закон! К тому же, она не предавала меня. Терпи. Можно сказать, что это ее методы проявления своей любви. Смотри. Так что, в принципе, а. я думаю, это проверка а, ну, любви. <сту> <Нена! су> Удачи! Пятый год эры руху Набунага встречается с Мацударой Атаясу в своем замке Киёши, чтобы сформировать альянс, известный как Альянс Киёши. Давно не виделись, господин Набунага? Как всегда, улыбаешься, чтобы никто не понял, чего ты хочешь. Сейчас он жрать хочет. Значит, ты и мечи чинить умеешь? Майл, ты просто невероятна. Каким образом закапывание меча может его починить, а? <свес> Это... секретная семейная техника, так? <свес> да, да.